Промываем их холодной водой, выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. И в заключение, чтобы яйца красиво блестели, протираем их смоченной подсолнечным маслом салфеткой. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Теперь второй способ. Яйца с рисунком. Готовим отвар точно так, как и в первом методе. Только настаивать нужно до полного остывания. В данном случае прошла целая ночь.